Друзья, всем привет! Хочу вам рассказать историю нашего Бетховена. 20 лет назад у нас появилась первая собака. Это был кокер спаниель панель. Появилась она у нас случайно. Её, ей было на то время 6 лет. Ее хозяева уезжали в Киев и нам ее отдали. Это собачка Герда, она прожила с нами недолго, месяц. Она очень скучала за своими хозяевами и заболела воспалением. Вылечить мы ее не смогли, и она умерла. Тогда для меня это был очень большой удар. Я три месяца не могла от этого отойти. И после этого я решила, что никогда не буду заводить собаку. Но прошло время. Мы переехали в другой город. И первое, кого мы приютили, это была, был бездомный щенок обыкновенной породы. который тоже заболел и умер. После этого я сказала, собак не будет у нас никогда. Ну, дочка, прошло три года, и дочка начала меня просить, мамочка, давай возьмем. И тогда появился у нас новый член семьи. Такое маленькое, замечательное чудо. День рождения у него было 3 мая. Всегда на день рождения он получал свою любимую игрушку. И он всегда был с нами. Мы ездили дикарями, и он с нами. Ни на минуту нас не оставлял. Везде всегда мы были вместе. Был у него друг, Кутось. Они одногодки с ним. Дружили. Не любил фотографироваться. Позировать это не Бетховена было. Но он везде. Вот. Любил плавать, купаться. Вот так позировал иногда. Не противился быть Дедом Морозом. А такое фото на, на паспорте. Эта скала замечательна тем, что Бросил он как-то меня и побежал к девочке-собачке. Но потом мы его нашли. Все закончилось удачно. Вот мы вместе с ним. Везде наш друг был с нами. А когда он уже стал стареньким, он в основном спал. Ему нравилось спать вот здесь. Такая вот история нашего замечательного друга Бетховена. Почему мы его назвали Бетховеном, я вам расскажу. Мы пробовали его назвать Моцартом, он не отзывался на Бетховена, он отозвался. Вот так и стал наш любимец Бетховен, поющая собака. Наша любимая, наш Бетховен. Очень любопытный, ревнивый. Самый настоящий друг. Эту фотографию сделали как-то случайно, потому что он никогда не любил позировать. И девочка, которая делала, нарисовала вот этот портрет нашего Бетховена, мы сделали, наверное, более сотню фотографий, пока поймали именно вот так вот чтобы он стоял и чтобы она его так изобразила вот такой портрет у нас есть светлая память нашему любимцу он прожил прекрасную жизнь Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Хорошего вам дня. До новых встреч в эфире.